Всем привет! Сегодня обновился Сбербокс-Топ, а также обновился Сбербокс-портал. Так. <салют>, Салют. Домой. Ладно, мы нажмем домой вам долго опа ну ладно что-то не пойму как я хотел чтобы посмотреть что нового О, это что такое это у нас ночной режим вау круто выходим куда-то исчезла кнопка что нового ну, будем смотреть. Сейчас пока я пройдусь по вкладке. Вкладки были с левой стороны, стали сверху. Потемнее интерфейс стал, по-моему. Так, здесь вроде все так же. Ну не так же, но <-time> <laughs> все, конечно, по-другому. Умный дом. А, кстати, у нас вторая сберлента пришла, надо ее подключить тоже. Давайте посмотрим, что у нас в настройках осталось. В настройках ничего у нас не добавилось. Все как всегда. Wi-Fi 5 герц. IP адрес виден. Не помню, был такой или не было. Но, что такое? ленты вывод звука управление жестами управление тв пультом сек, расположение под экраном правильно управление через и код мы не пользуемся ну кстати можно настроить Ну, я пока не видел смысл анимация работы камера микрофоны всегда включены выравнивание экрана ну, здесь особо ничего не надо применить. Настройки HDMI мод. 2060p 60 Гц. Мне немножко неудобно вот так вот бегает. Настройки Color. 8 bit ну, это самая верхняя, я не знаю, как там 444. Ниже ничего не было. Ничего не было. И вот такой вот MAC-адрес Wi-Fi. Версия 1.76.66. Мы на такой так. так. Здесь у нас вот такие. <смех> <Это> уже... <смех> да, кто еще удовольствие Ставит фотографии <смех> Вау, а где мой Телеграм Так, ребята Давайте ищем, где наш Телеграм Так, это новости Новости как-то сбоку всплыли так, давайте пройдемся. Так, это понятно. Ока, твои каналы, что там с тобой каналами? А, джаз, вот он, все, понятно. Смотрюшечка, ну, так она и была. В принципе, у меня к смотрешке вообще нет никаких проблем. То есть все показывает. Мне там нужен был какой-то канал местный. Я его нашел. Как он там называется? Включи ТВК-6. А, 6 нет, это не то. Это на Ютубе. Сейчас я вспомню, как он называется, этот канал. Да и, наверное, и не вспомню. Ну, по крайней мере, местный Красноярский я нашел. А. Включи канал ТВК. Вот он был сам. Да, пожалуйста, вот. Все. То есть вот таким образом смотрешка работает. Что у нас тут? видео звонки видите да перескакивают то есть падают в последние в те которые были ну, я скажу здесь классно единственное что на компьютере записывается вся конференция или видео встреча а здесь пока не записывается в настройках что там у нас можно шумоподавление и версия такая-то да? 2201 10 тысяч три или сто тысяч три. Так, видеозвонки. Да, видеозвонки, скорее всего, это будет наша Да, пожалуйста. Это наш телеграм. Все отлично. Все здорово. Кто не подписан на ТикТок, TikTok, на ТикТокера яндексмена обязательно подписывайтесь. Классный аккаунт. Мне очень нравится. Так. Что у нас еще есть? Заказ продуктов браузер. Давайте посмотрим, браузер изменился или нет. Ага, Firefox немножко так не стал. И все стало покрупнее. То есть у нас тут закладки AliExpress, Instagram, TikTok, OCO. Getstevie, Кинопоиск, Кинопоиск, Шторм ТВК6, Zetflix, Наша Света, Arc, Апокамерор, Viewbox, Лампа. А лампа, кстати, мне не удалось в браузере пользоваться. Там что-то как-то мышкой надо или наоборот мышка не нужна Ну в браузере мне не удалось google или мегаго мегаго ушел с рынка россии не могу отменить не знаю еще ни разу не взяли но надеюсь что после ухода из россии они не будут брать абонентскую плату а то получится уйти ушли а я у них спонсором останусь а потом меня еще и обвинят что я спонсирую иностранное государство. Так, Facebook, кинопоиск, медиа медиатека, море, ТВ и пример. То есть вот такие вот закладочки, ну, я считаю это очень здорово. Браузер вообще, на ура. По крайней мере, до этого работал очень хорошо. Ютубчик, давайте посмотрим. Ютубчик у нас несколько аккаунтов только дочь да ну ладно хорошо ладно хорошо остается только дочь Ну ладно мы здесь не будем. так теперь что у нас еще ниже давайте опустимся а вот каталог приложений каталог приложений заказ продуктов мне очень удобно я когда беру с собой сбербург стоп красноярск ну, заказ продуктов готовая еда это вообще супер супер с удовольствием пользуюсь ну, музыка осталась также радио понятно сбер play это игры тетраблок танки и бой голодный питом ну то есть здесь некоторые какой я так понимаю здесь остаются приложения те которыми мы пользуемся мои записи мне к сожалению не удалось там что-то он написал что 3 Ди d -ди пока наш сервис недоступен в вашем, в вашем регионе мы постараемся запустить его как можно быстрее а это записываться куда-то там на какие-то эти не знаю в больницу или еще куда-то так ну, вот. Можно скачать приложение 24ТВ. Не знаю, я почему-то им не пользуюсь. Ну, смотрешка есть и достаточно. Хотя 24ТВ это, в общем-то, довольно-таки навороченное приложение. Там очень много каналов и даже какие-то фильмы есть. Танчики мы тоже можем установить. Я не знаю, зачем. Ну, пока. Пока мне нравится. Так, давайте еще по вкладочкам походим. Это у нас вкладочка кино, где все и кино, и YouTube, и ТВ и все остальное. Вкладочка музыка. Ваш плейлист за 21 год. Ага, хорошо. Это игры. Ну, в тестовом режиме пока было, я пользовался там какие-то игры, играл, но ну, так себе. джойсик даже же купил, но как-то не зашло хотя дочь играет так есть новые приложения ну давайте посмотрим новое приложение что у нас может быть что-то появилось в общем то мне интерфейс очень нравится кстати 24 тв они сделали и в виде стартапа свое приложение то есть это очень тоже хорошо поговорим с животными покупки утилиты бизнес игры еда напитки в редакции что-то не помню про что это. на элемент игры какие-то мои записи что это такое а это же мы а нет а, запиши меня к хирургу нет нам это не надо мы К хирургу не ходим видео музыка видео погода готовая еда заказ продуктов выбор персонала курсы валют ну ужаснуться давайте посмотрим курсы валют ну, давай доллар курс доллара 115 1963 Центробанк Понятно Курс евро 127 23 43 Ну, в общем-то, это все удобненько И так вот раз можно в Ваши приложения И потом это можно увидеть О, какие-то подборочки на планета нет ну в общем мне нравится изменения мои приложения давайте посмотрим и вот которые я на закидывал там то есть те приложения которые либо я пользуюсь либо пользуется дочь Это тоже удобно а мне нравится чудо книжки чудо книжки прикольные они, их по-моему три книжки. А Четвертая Буратино еще пока нет. Да, Буратино будет скоро. Есть красная шапочка, три поросенка и Теремок. Это такая биар, эм, что ли или Р, такая доба добавочная э, <ф... <ф...> реальность. Так, ну что у нас тут победителя есть звуки природы. Может быть, да. Интересно. Вот такие вот приложения. Вот такой вот интерфейс стал. А, ну еще в умном доме давайте посмотрим. И кстати, вот сразу скажу, почему мне нравится сбера оболочка. Потому что здесь есть приложение типа мехом на, на на телевизорах сяны а здесь это тоже вот так вот выложено. То есть вот я буду добавлять устройство берленту и добавлю и будет здесь есть а почему-то мало еще приборов мы ждем новые приборы будет зигби устройство здесь будет еще что-то вот сбера посмотрим подождем и будет все прикольно вот так на этом наверное все интерфейс сам ищет интерфейс вот такой вот очень интересный мне он понравился скажу честно и старый вроде как не, не такой плохой был но этот немножко другой ладно посмотрим все, Если вам понравилось, ставьте лайки, не понравилось, ставьте дизлайки. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где много интересного. На этом все. Пока.